Ой, сколько янтаря, Это, конечно, очень, много. очень много, просто очень много. Я так понимаю, что они отсюда не уйдут теперь. Я уже в первый Покажу. карман не влазит. В карман не влазит? Да, в первый. Я второй. Сыплю уже все. То есть вход на паром. И еще один ангар. Они все немножко разные. А вот это Граждюна называется, да? Или нет? Или нет? Всем привет, с вами Александр. Сейчас нахожусь на Балтийской косе. Провожу экскурсию для туристов из Москвы. И сейчас они собирают янтарь. Они мечтали найти янтарь. Ну как? Ну вот здесь прям... много Ваще... нашли? Вот. Ну ничего себе. Там крупно, только несколько. Отлично. Так что могу провести экскурсию. Вы тоже сможете сами найти янтарь. Полазить по подземельям. Посетить крепость. Показывай, сколько нашла. Вот. Это все? Ну, сейчас я хочу их обгонять, чтобы самые большие куски сидели. А у сестры у твоей много, да? А у этой девочки очень много. Видимо, у нее глаз... На янтарь, наметан. он. Да? Показывай. Слушай, ну тебе просто надо янтарь собирать. У меня у сестры вообще было, она еще с что-то один. А я автобус далеко вижу, поэтому я буду снимать. Ну отлично. Показывайте. У меня только чуть-чуть. Ну а доча увидели, сколько да, набрала? Это вообще все насобирала. Ой, сколько янтаря, очень, очень, много. очень много, просто очень много, а я так понимаю, что они отсюда не уйдут теперь, смотрите, везде, вот это да, вот тоже, так что приезжайте в Калининград, будем на море собирать янтарь, я уже в первый Потому карман не влазит. в карман не влазит? да, в первый, я второй, сыплю уже все, молодец. море и здесь бункер и сейчас мы туда пойдем есть это два фонарика это у нас ну давайте кто Нет, смелый мамы, А здесь надпись по-немецки. Посветите вот сюда над дверью. Видите? Залич. давайте тут Ну как впечатление? Здорово. Интересно. Неожиданно, что там такое большое помещение. А такое вы видели? Гильзами обкладывать костер. Здесь на косе это нормально. Двухэтажный бункер, батареи, но no Это тиф. Для целеуказания использовался первый этаж, наверху видите, там еще окошки, второй этаж.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 камеру говорить. Мы находимся в самой западной части России. Смотрите, какая она шикарная. Ну, почти там западная часть. Ну, что скажешь о нашем походе сегодняшнем? Понравилось? Встала, говорит. Довольны? Довольны. Янтаря в Витаря много. Мечта сбылась, да? Отлично, походили. Все, приплыли в Балтийск. Наша экскурсия закончилась.